Space. А, перед началом видео я хочу сказать вам то, что если на этом видео наберется 20 лайков, то я солью хорошую сборку для Гетто. So вот этот файл нужно принести в корневую папку, потом в папку клева. Вот, смотрите как я делаю. Вот папка клева и вот этот файл приносим вот сюда. Все, теперь мы можем играть. Я думаю, что вам понравилось видео и вы мне поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Но это уже ваше решение. А также не забываем о сборке 20 лайков и она ваша. А также я играю на Флориде РП. IP будет в описании.